Проблема с загрузкой операционной системы может появиться внезапно и в самый неподходящий момент и как всегда под рукой нет загрузочной флешки или диска для восстановления системы. Но вы забыли, что у вас в кармане есть почти полноценный компьютер в виде смартфона на базе Android, который может помочь создать загрузочную флешку с которой можно восстановить операционную систему на ПК. Если ваш единственный компьютер или ноутбук не загружается и в результате нужно восстановить или переустановить систему этот ролик будет вам полезным. Далее в видео я детально покажу как создать флешку или карту памяти с Windows на Android устройстве. Итак начнем. Прежде чем приступать к процессу давайте разберем что для этого нужно. Вам понадобится USB флешка или карта памяти нужного размера. Накопитель будет отформатирован, так что прежде позаботьтесь о сохранении данных с него. Если вы будете использовать USB накопитель, вам потребуется OTG-переходник для подключения его к телефону. Также перед началом процесса нужно зарядить телефон, так как процесс может занять довольно продолжительное время и достаточно энергозатратен. Ну и последнее что нужно это ISO образ операционной системы. Скачать его можно с официального сайта Microsoft. Нужный образ должен находиться на телефоне. Для этого открываем любой браузер на смартфоне ищем в поиске страницу загрузки образа операционной системы. Качать образ я бы рекомендовал вам только с официального сайта. Выбираем выпуск, подтвердить, указываем язык продукта и снова подтвердить. Далее нужно выбрать какой разрядности скачать образ 32 или 64. После чего сразу же начнется скачивание образа. Ждем завершения загрузки. Как только образ будет загружен, можно приступать к созданию загрузочной флешки. Чтобы записать ISO образ операционной системы, нужно скачать на телефон приложения iso to usb Это простое бесплатное приложение работает без root прав. В описании нет четких указаний о том, какие образы поддерживаются, но в отзывах говорят об успешной работе с Windows, Ubuntu и другими дистрибутивами Linux. Итак подключаем флешку к Android и запускаем приложение. В приложении напротив пункта Pick USB Pandrive нажимаем кнопку Pick и указываем нашу флешку. И в пункте Pick ISO File тоже нажмите кнопку Pick и укажите путь к образу ISO, который вы недавно скачали. По умолчанию он должен находиться в бабке Downloads загрузке. Если накопитель не пустой, установите здесь отметку для его форматирования. Теперь нажмите кнопку Start и дождите завершения создания загрузочного USB накопителя. Процесс создания флешки занимает довольно продолжительное время. По завершению процесса. Вы увидите следующую надпись USB Device Remote. Вот и все, загрузочная флешка создана. Теперь остается подключить ее к компьютеру и загрузиться с нее. Детальнее о том, как установить систему, у нас на канале есть отдельное видео. Ссылка будет в описании. А если вы подключите записанный только что накопитель к работающей системе Windows, она сообщит о том, что с накопителем не все в порядке и предложит исправить это. Не исправляйте, флешка и так будет рабочая и загрузка или установка с нее происходит успешно. Android форматирует накопитель непривычно для Windows, хотя использует поддерживаемую файловую систему FAT. Как видите на флешке присутствуют все нужные компоненты и можно запустить загрузку. Все работает. А при загрузке с флешки начнется установка.